Вот развитие, оно, я понял, в чем. Это когда себя внедряешь в обстоятельства, которые вынуждают тебя не стоять на месте. Когда вот первый мой риск, это был ну, подписать договор о том, что ты ну, арендуешь помещение, и ты знаешь, что все, месяц пройдет, и тебе, ну вот, хоть ты треснил, и тебе надо уже оплатить ее. да я понимаю что это вот мозг вообще другое по-другому начинает работать ты просто берешься за любую другая работу. ты начинаешь реально уже считать сколько ну ты в день тратишь сколько ты стоишь потом ну когда ты нанял хороших сотрудников да, и ты понимаешь что они требуют будет по-другому да, да. они будут требовать понимаешь и я понимаю ну, у меня мозг работает, как правильно построить именно процесс так, чтобы они не стояли, чтобы они выполняли свою работу, выполняли качественно. И я понимаю, что мне нужно быть требовательным. То есть, ну, просыпаются какие-то вещи, которые нужно в себе развивать. Ну, в общем, интересный процесс. И именно развитие – это то, где вот прям очень узко и неудобно. Ну, прям вот те обстоятельства, которые заставляют прям думать.